Так, у нас сегодня 12 сентября и еженедельный ежедневный обзор рынка итак мы сейчас с вами ожидали коррекцию вниз но ожидали мы от этого уровня первая цель у нас взята это уровень 4720 чуть чуть пониже 4715 как мы видим сходили сразу вниз и ушли наверх да, то есть, продажи были агрессивные но что-то как-то ошибку не затянулись на что стоит обратить внимание во-первых во-первых, мы не откатили. То есть это не просто спекуляция, здесь крупный участник рынка до сих пор в позиции. Это первое, на что хочется обратить внимание. Второе, цена находится в объеме. То есть как вчерашнем, то есть вот он объем, так и сегодня именно здесь у нас объем и накручивается. Если мы протянем на 3, допустим, да, можно даже ну, на 3 -то достаточно, то мы видим здесь пустоту после вот этого пятничного импульса в районе биг принта мое мнение то есть, что у нас может быть то есть смотрите то есть, вот этот наш вариант мы корректируем убираем так. я бы сориентировался плюс у нас смотрите есть э, достаточно большой суще э, существенный месячный пост поэтому как оно может быть сегодня э, цена может выйти отсюда а, то есть из этой достаточно хорошие области проторговки вниз к нижнему объему к уровню 47.75 набрать позицию, возможно будет какая-то неприятная провокация и дальше мы идем наверх, проторговывать заторговать вот эту высоту Первый момент это где цена может остановиться это уровень 48.55 это у нас вот этот вот, не совсем большой но тем не менее месячный пост который отрабатывался на истории То есть отсюда цена отсюда цена может а что такое не тупо вот, нажимать отсюда цена может скорректироваться дальше м -м, интересно смотреть как -то, какая будет реакция на середину данного бигпринта в принципе у нас даже можно сделать вот такую область середина это 48,55, 55 40 8 чтобы число было круглое 65 чуть повыше то есть в любом случае реакция на этот big print будет и дальше если э, мы сносим данный big print мы идем выше к уровню 4890 это у нас LPS и э, ну, по факту вот к этому объему это 4895 49 если мы сделаем вот таким образом то в принципе как раз-таки здесь у нас начинается существенная область проторговки откуда мы выкатились вниз и плюс уровень 49.17, то есть э, в пределах 20 пунктов цену, я думаю, очень существенно будет останавливать. Опять же таки, это наиболее приоритетный вариант развития событий по нефти. Давайте вот так сделаем. И, и вот так. Есть еще один вариант, он менее приоритетен. И если попробовать сделать, сформировать фикс-префикс. Тогда движение у нас будет э, вот такое. и уже отсюда, да, то есть, второй вариант, цену могут попробовать протащить ниже, чтобы сформировать фикс-префикс а, примерно к уровню 47.50 плюс минус 5 тиков и уже отсюда цена может уйти наверх, что мне и нравится в данном фикс-префикс, не было, не было точки входа комикации, да, то есть вот у нас фикс, лой, точнее хай, low, обновление high, но вот здесь, когда цена шла дальше, то есть желательно, чтобы была такая точка на вход, да, то есть ее не было, поэтому вероятность того, что цена сходит ниже ниже уровня 4775, она безусловно есть, но составляет порядка 25-30% ну, максимум, если мы говорим, то есть натянем Fibonacci, то в принципе вот что мы видим, Более давайте более точно а видим мы следующее. нет, не точно натянул Раз. Два. Так, смотрите. Если натянуть уровень Fibonacci, то у нас получается следующее, что цена может скорректироваться у нас вот от этого уровня LPS. Это уровень 47.89 и безусловно. То есть это, во-первых, у нас уровень агрессивного покупателя. Во-первых, во во-вторых, у нас был BigPrint, который отрабатывал. То есть, возможно, что-то увидим и сейчас. В-третьих, это уровень LPS. И вот этих трех условий достаточно, чтобы цена ушла отсюда. Уровень 47.90. Уровень, так, если цена идет пониже, то в районе 47.75, 48. 7.65 как раз 10 тиков плюс у нас есть еще недельный пост, плюс у нас э, под вчерашнего дня здесь находится на 47.70 цена может уйти выше. Поэтому я думаю мы можем сделать немного скорректируем. Либо, либо цена уходит отсюда. Так, есть. Сами три точки на вход Улонг Что касается нефти на сегодняшний день Итак Подводя итоги так, Точки входа Ищем, начинаем искать Покупки от уровня 47.90 Заканчиваем поиск Покупок в районе 47.65 Цели по Движению наверх у нас 40, область 48.55, 48.65. Вторая область 48.90, 49.20. Такая большая область. То есть Вот две основные области, где стоит наши покупки закрывать. И чтобы... Вот так и сделаем, чтобы было лучше видно. Это что касается нефти на сегодняшний день. S&P 500, то есть у нас с вами, ребят, дискуссия была достаточно длительная и как я вижу то, что происходит по индексу S&P 500, то есть смотрите, пока конфликт на паузе, я то есть повторяю свои вчерашние слова, будут э, пузырь дальше надувать, то есть сейчас, давайте вот такая, это у нас был вчерашний вариант, цель 48 24.85 24, у нас взяли и мыслим на сегодняшний день. Смотрите, первый вариант, цена уходит сразу отсюда без колебаний наверх. Если она это делает, у нас основные цели, это тут остается только 2.500 ждать. Да, безусловно, у нас есть сопротивление, но тем не менее 2.500, 2.500, 1.50. Ну, по факту 2.500 это основная наша стратегическая цель. Поэтому такой вариант, я думаю, блин, процентов, не знаю, процентов 30. Вероятно, что просто вот так сходу уходим наверх. Опять же, таки, если сходу уходим наверх, 2500 мы не пробьем, по-моему. Если мы откатываемся, то есть смотрите, куда мы можем откатить. Во-первых, абсолютно было... Нет, не так у нас, да? Здесь. вот здесь. Абсолютно верно было замечено, что в районе 24,79-50 а есть, во-первых, синий уровень. Давайте посмотрим мы на него. То есть вот он. Вот он, синий уровень. И даже 2 поблизости. Здесь был хороший интерес к продаже. Поэтому сегодня мы можем, безусловно, данный уровень протестировать. В дополнение хочу сказать, что примерно в этой уже области находится у нас и уровень Fibonacci 78-70. В связи с чем? Первая и основная точка коррекции, да, то есть когда коррекция закончится и движение в лонг может продолжиться, это у нас уровень 24 78 24 ,80, Точнее области. Отсюда цена уходит наверх. С целью, во-первых, обновить исторический максимум, то есть как минимум это, я думаю, на сегодня цель может быть 2490. Давайте вот так и делаем 2490 при достаточном при достаточном наборе топлива отсюда цель может быть и 2500. То есть в любом случае вот эти два уровня у нас они будут интересны. Опять же таки, обращая внимание, что здесь у нас уже стоят лимитки. Готовы в принципе цену останавливать. Идем дальше. Более, более такая глубокая коррекция. Она в теории-то, она безусловно возможно, но что-то пока видеть то есть если бы мы вот так сходу сходили ушли сразу вниз ну да да то есть протестировать вот эту область вот этот флэт то есть вышли снесли стопы вернулись э, к флету за закрыли э, закрыли все зеленые стратегические уровни и потом дальше пошли наверх ну, было бы логично сейчас идти да что-то нелогично опять же таки э, смотрим на этот big print более трех тысяч контрактов прошло в моменте времени и цена находится выше. То есть данный Big Print у нас работает как область поддержки. То есть вот сегодня мы его уже протестировали с утра в Изиатскую сессию. В связи с чем не уверен, что будет ли третий тест? Точнее, второй тест время покажет. Кстати, как вариант, как вариант отсюда мы и можем уйти. Это что такое все уже перебрал примерно так здесь вот чем смотрите откуда стоит искать покупки на сегодня область 24 78 24 80 это как основная цель покупки Возможно, он может скорректироваться ниже и только выше пойти. Тогда мы берем уровень 2475, 2472. А опять же, давайте посмотрим. Да, в принципе, да. Нижний поинтереснее будет. 2472, 2472, 50. Вот. вот этот уровень 2485. По факту, он есть, это середина биг-принта, тест э, был, но отсюда покупать не рекомендую, уж сильно это агрессивно. Если мы говорим по целям, это 24.90, 25.00 ровно. Дальше время покажет, в принципе, 24.15, как у нас Саша планирует, я думаю, можем сходить. Но на это потребуется время. Это у нас что касается индекса s&p 500 на 12 сентября. По золоту вчера у нас план был простой у нас идет коррекция коррекция к данному битпринту к lps и в принципе мы сейчас наблюдаем завершение данной коррекции сходили немного ниже чем мы планировали тем не менее остановка призах происходит тут два варианта развития событий что мы можем увидеть по золоту во первых вот так вот сделаем если мы говорим все же о том что формируется фикс-префикс и настрой инвесторов не такой агрессивный точнее даже не то что агрессивный, не такой э, пессимистичный то золото может э, может э, начать падать и мы видим это как то есть это у нас область разворота то есть если э, именно так так они планируют дальнейшие действия до конца года, то в районе 13.50 мы можем увидеть полный разворот. То есть здесь у нас фикс, Алой. здесь у нас вершина. В принципе, это можно взять как вход в камикадзе и непосредственно обновление алоэ. Дальше стоит искать продажи. Откуда стоит искать продажи? Во-первых, уровень 13.50. Это у нас... Ну, 13.50, 13.49 это у нас вот как раз таки вот этот Big Print, где прошло 1753 контракта. Это действительно достаточно большой принт от одного участника рынка и просто так незамеченным они не остаются. В связи с чем отсюда продажи мы точно будем свои делать. Другой, другой вопрос, что это у нас почти 200, 200 тиков, 2000 долларов этим контрактом и не хотелось бы упускать такой момент. Uh, попробуйте купить по рынку не стоит агрессивно есть, как вариант дождаться движения то есть куда-то наверх может быть коррекция но тут все слишком натянут, Тут нужно будет подождать чуть, чуть чуть чуть дольше я бы посоветовал искать продажи все-таки который 1350 плюс можем встретить мы сопротивление уже не актуально не нужно, можем мы встретить сопротивление вот в этой области, где у нас находится месячный под. В этой области, безусловно, мы можем встретить сопротивление и отсюда цена может попытаться скорректироваться. Плюс у нас тут LPS, то есть это по факту уровень ну, 13.39, отсюда у нас цена неоднократно корректировала, корректировалась, отбивалась и что-то в виде вот такого движения мы можем увидеть. Поэтому первые продажи аккуратно, то есть буквально локально на пару часов, то есть максимум на сегодняшний день, мы можем делать от уровня 13.39. Если говорить про стратегические продажи, лучше ждать уровня 13.50, при условии, что наш план сработает так, как нам надо, цена вполне может вернуться к уровню 13. 95. Но это пока слишком глобально. Нам нужно дождаться подтверждения здесь. Так что два уровня. В продаже 13.39, 13.50. Цели. Если мы говорим про этот уровень, цель небольшая, это в районе 1.13.30. Если мы говорим про этот уровень, то цель у нас 1.13. 13.25. Вот, по целям. Поставлю. раз цель это такие локальные цели дальше будем посмотреть вот это мысли по золоту опять же данный вариант развития событий актуален до той поры пока а Северная Корея не взорвет очередную боеголовку и эскалация конфликта продолжится. Давайте сразу Ену посмотрим. О, по иене прям все замечательно. Смотрите. То есть также мы обновили лой. У нас есть а, фикс. Тут даже их как два можно взять. То есть вот это, вот этот участок и вот этот участок. То есть а, оба лоя мы обновили. У нас есть вершина, вход камикад заводом. И в принципе можем продавать. Вопрос а только откуда. А это у нас был вчерашний вчерашней мысли, да, то есть движение вниз и отсюда покупки. Так. По движениям. То есть смотрите. Нужно дождаться движения наверх. У нас есть три точки потенциально, откуда мы можем зайти в продажи Во-первых, уровень 91 890. Это у нас месячный POTS и в принципе он может отработать. Плюс у нас есть большие кластерные вливания, которые прошли на прошлой неделе. Так, дальше у нас есть уровень 92.040, то есть по факту это у нас вот этот big print, откуда цена ушла наверх и который мы тестировали, то есть здесь у нас пытались, пытался крупный участник рынка остановить движение падения. То есть вот мы видим кластерные вливания, у него это не получилось. Кто-то оказался сильнее его. И второй уровень, это, точнее третий уровень, это 92 400. Поэтому раз и два. По факту у нас есть одна большая область и один точный уровень. От этих э, уровней стоит искать продажи в первую очередь. Цель у нас уровень 19 800. Давайте округлим. 90 900. У нас давайте, вот так и дело как основная локальная цель не факт что мы дойдем до нее сегодня опять же при условии что мы еще то есть сначала вернемся и потом нам нужно сходить вниз то вероятность что мы дойдем сюда за сегодня она ничтожно мала. если мы говорим про более такую глобальную цель, я думаю, мы вполне можем до этого паца сходить. так Еще одна цель у нас есть. То есть, по факту, у нас есть три цели. Вот так у нас есть три цели. Отсюда можем ожидать коррекцию и остановку движения. Отсюда. И отсюда ну, примерно так это основной вариант развития событий а, достаточно негативный вариант для нас да то есть когда все вот это рушится это движение сразу вниз вот к этому уровню если так будет происходить то в ранний уровень 19 90, 900 90-850 стоит искать тогда покупки, но аккуратно с подтверждением, с подтверждением и с целью вот сюда. Это я Фьючерс евро. Фичерс евро. Смотрите, вчера мы ожидали, что возможно будут продолжение покупок, то есть после этой коррекции к сожалению покупок мы не увидели данный вариант развития событий не актуален доллар у нас укрепляется на данный момент и в принципе пока мы можем искать локальных продаж откуда по евро искать продажи я вам рекомендовал вчера дождаться то есть если мы говорим о стратегическом таком виде дождаться возврата цены к данной области и вот то есть вот она область и уже отсюда искать пробовать покупки то есть да, продолжение покупок в принципе я рекомендую по евро да по фьючерс евро дождаться движение к 119, 19, 230, вот так да, и уже здесь посмотреть как цена будет реагировать то есть у нас есть два потенциальных уровня совершенно больших которые цену могут удержать два уровня поддержки то есть это 19 1.19.230 и 1.19.050. В принципе, отсюда цену могут увести, но, опять же, таки для этого нужно определенное топливо. Я бы порекомендовал по евро, для начала, дождаться движения в данную область, посмотреть, какие будут реакции, какие будут, то есть будут ли вот такие выносы, то есть если такие выносы будут, то, то есть вот так, да, то смело можно заходить в покупки. Если таких выносов нет, то... Стоит еще продолжать, Думаю, к завшему дню что-то сориентируясь. То есть сориентируюсь и более точный вход получится найти. То есть по евро продолжаем сидеть на заборе. Канадский доллар. Смотрите. То есть мы продолжаем ждать цену к уровню 82 890. Также и крупный участник рынка с этой лимиткой продолжает цену ждать сюда. Вот, то есть у нас были два уровня. Это 82 380 и 82 210 и оба они сейчас отработали, и цену удержали и цена корректируется сейчас выше я бы порекомендовал сегодня дождаться цены вот сюда при наличии хорошего фото, то есть при наличии подтверждения либо на стакане, либо на, в ленте принтов имеет смысл продавать э, с целью 82 380, 82 210 Uh, основная цель это у нас 81 950 то есть вот эта область проторговки то есть это будет у нас основная цель продажа если при условии что мы сможем преодолеть данную область можно будет посмотреть и дальнейшее движение вниз в любом случае это будет uh, сформировано на этой неделе uh, как мне кажется да, то есть смотрите сейчас у нас накапливается объем безусловно цену могут отправить дальше выше тем не менее здесь пустота есть и ее бы неплохо было бы заторговать посмотрим какая все-таки реакция будет рынка В любом случае пока в приоритете у нас продаж и последнее сегодня это фьючерс на британский фунт стерлингов план был какой небольшая коррекция и продолжение движения в принципе, пока коррекция у нас продолжается. Вчера мы увидели тест данной области. То есть это уровень 1.3216. И в принципе пока такой небольшой флет между двумя уровнями. То есть 31.42 3216. Я думаю, сегодня мы можем, то есть в ближайшее время можем увидеть тест. Да, то есть уже в принципе происходит третий тест данного подса, 32 32.16 данного битпринта, плюс кластер вливание, там цену останавливали. Для дальнейшего движения фунту необходимо топливо. То есть пока топлива нет. Я думаю, 31-42 за сегодня мы сможем преодолеть. Здесь зафиксируемся. Здесь будет происходить набор позиций. И уже при подтверждении цена может скорректироваться, уйти выше. Опять же, не забывайте, сегодня у нас есть уровень. Точнее, не уровень. Сегодня у нас есть новости. Они начинаются через 5 минут. И, в принципе... Цена может каким-либо образом скорректироваться. В любом случае, цель остается без изменений. 1.3250, 1.3290 и 1.33.30. Вот такие цели у нас по фунту стерлингов. Всем спасибо. Всем желаю большого профита. И до завтра.